Thank you. Эта энергия, которая здесь, в работах, это э, видно э, чистой краски. Это э, Дети искренне хотят передавать э, красивое, светлое, вечное. И мне кажется, для тех, кто проходит реабилитацию, заканчивает свое лечение или проходит лечение, вот такая энергия, она будет э, лишним, э, лишней помощью для скорейшего восстановления. является площадкой для конкурса детского рисунка и э, руководства и художественного управления школы Геннадий Владимирович Соколовский. Вы забираете все. Мы сказали, что мы обязательно заберем, но не сразу. Мы отобрали на первое время вот, именно по тематике 30 картин, которые сюда приехали и которые будут радовать не только на самом деле тех, кто приезжает на реперитацию, но и персонал. Мы знаем отзывы от тех, кто проживает, от персонала, что они действительно очень интересны и вызывают большой интерес. И особенно то, что это картины детей, а все-таки мы реабилитационный центр, в котором половина мест — это детские места. И дети смотрят на то, как это все сделано. Мы понимаем, что на перспективу нам здесь нужно тоже сделать какую-то еще и студию ИСА, чтобы развивать это направление у детей.